Добрый вечер, уважаемые трейдеры. Сейчас я продемонстрирую вам работу стратегии 95 пунктов. Данная стратегия основана на стратегии Forex 1060 пунктов в день. Обе стратегии описаны на сайте www.forexpert.ua. Итак, валютная пара евро-доллар, таймфрейм 1 час количество сделок в сутки не более одной сделки. За основу стратегии, как и раньше, берутся пробои максимума и минимума предыдущего торгового дня. То есть это очередная пробойная стратегия. Ну, считается, что если пробит уровень максимума предыдущего дня, цена пойдет вверх. Если пробит уровень минимума, цена пойдет вниз. Однако есть еще одно наблюдение. Большинство ложных пробоев приходится на период от 0 до 2 часов ночи по гринвич минтай Поэтому торговать мы начинаем после 2 часов по GMT или после 4 часов утра, 4 часа утра по украинскому времени. Так, в 4 часа утра мы строим канал от минимума до максимума по предыдущему дню. Плюс. Ну, 5-10 пунктов спреда. Я ставлю 10. Это учитывает особенности вашего брокера. Опять же, конечно же, спред. Take Profit ставим 95 пунктов. Stop Loss 15 пунктов. При достижении 93 пунктов прибыли переносим Stop Loss без убыток, закрываем половину лота. Ну и дальше тралим Stop Loss на расстоянии 93 пунктов. Закрываемся по стоп-плоусам. Сейчас покажу, как это работает на практике. На что хочется ответить. В основном, когда я тестирую свои стратегии, я использую модель вот, контрольной точки, очень грубый метод на основании ближайшего меньшего таймфрейма. Я это делаю для того, чтобы ускорить процесс тестирования в визуальном режиме. И результаты тестирования, приведенные на сайте www.forexpert.ua, это результаты, построенные при моделировании курса по всем тикам. Вы можете это увидеть по результатам. Ну, поехали, посмотрим, как работает система. Начинаем мы с 1 мая этого года. Первый убыток получили. Почему с 1 мая? Просто, ну, это такой один из самых характерных периодов по результатах тестирования. Тут есть и убытки, и хорошие и прибыли. Вот. поэтому выбрал этот период. 4 часа утра, мы построили канал, установили стоп-лосс, канал пробили, достигли 93 пунктов, перенесли в безубыток, сейчас перенесем безубыток, вот собственно стоп уже перенесен в безубыток, ордер поделен, часть прибыли зафиксирована Еще раз перенесли стоп-лосс. Что важно, с построением нового канала предыдущий ордер мы не закрываем. Какие еще тут есть отличия от стратегии 10 на 60 пунктов? А мы не закрываем ордера по окончанию суток. То есть ордер закрывается исключительно по стоп-лоссу. Если ордер не открылся до 3 часов утра следующего дня, то он закрывается автоматически. Экспирейшн тайм наступает. Вот, окончательно зафиксировали прибыль по входу. Идем дальше. 4 часа утра, построили канал. Ожидаем наступления событий. События не настало, ни один из минимума-максимумов не пробит, соответственно, ордера закрыты по истечению времени. Поймали убыток. Зафиксировали прибыль, перенесли ордер без убыток. Держим ордер до тех пор, пока не собьется стоп-лосс. Еще зафиксировали прибыль, еще перенесли стоп-лосс. Хороший, удачный вход был. позволяет нам хорошо протралить нашу пивы прибыль зафиксировали половину половину месяца прошли на этом я думаю надо останавливаться этого достаточно для того чтобы понять как работает система результаты тестирования советника по всем тикам абсолютно бесплатно вместе с индикатором можно скачать на сайте ww там же можно скачать и советника по этой торговой системе. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами был Анатолич.